Всем привет! С вами Мигригорович и мы сегодня обсудим, как улучшить качество в Ютубе при просмотре видео. Посмотрим, например, тут. Ну, сейчас пропустим. Uh, всем привет, дорогие друзья, дорогие зрители. Мы продолжаем играть. Это Человек-паук. Человек да. Ну, вот, видите, паук. качество достаточно плохое. Но, чтобы его улучшить, достаточно нажать на вот это колесико. непростое колёсико, механическое колесико. и она должно через некоторое время улучшиться. Вроде она уже улучшилась. Давай-ка посмотрим. Также я должен вам рассказать, что делать, если скорость медленная. Со скоростью нужно делать следующее. И нужно самый лучший способ поучить. это поставить на паузу и подождать, повыше, когда повыше и догрузится. И подождать некоторое время, чтобы она прогрузилась. Но телефону, бывает... Да, связи пока что нет то оно не грузится и не прогружается. Это может быть по двум причинам. Первое, это недостаток оперативной памяти. Это уважительная причина, это правильно. Но есть еще неуважительная причина. Неуважительная причина обычно бывает в Ютубе. Бы, в бы, бы такой дебильный характер, что... Он не до конца видео прогружает, может быть это недостаток оперативной памяти, а может это такая дебильная характеристика в YouTube. Особо плохо он себя ведет в Андроиде. Э -э объясняю почему. Во-первых, он не во он из когда свернешь YouTube или Поставишь телефон в ждущий режим, оно не догружается. Это плохо. Кстати, кому еще не нравится, что в Ютубе такая характеристика, которую я сказал, ставьте лайки. А если вы со мной не согласны, ставьте дизлайк. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч.